Нет, никому не повезло, ни соседям, ни салютом. Киоск сгорел напротив бывшего Сбербанка, пиротехника, сигареты. У этого боевика не Жесть